Добрый день. Здравствуйте. Что, пойдем, походим? Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. 12.00 у нас в Самаре. У вас в Москве, и не знаю еще где, в каких городах. По московскому времени 11.00. Мы приступаем к тренировкам. Добрый день. Приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите. Не присаживайтесь, не присаживайтесь, проходите, будьте как дома. У нас сегодня с вами тренировка, бодифлекс, дыхание 24. Будем заниматься с оборудованием. Какое оборудование? Видите, я держу в руках палки для скандинавской ходьбы, резину, мяч, вот там лежит, поодаль от меня, и гантели на всякий случай. Итак, я рада вас приветствовать в проекте «Спортзал онлайн Декатлон», потому что мы дома сидим, поэтому мы должны заниматься, короче говоря, и я в том числе. Меня зовут Модлина Наталья, я инструктор по скандинавской ходьбе и бодифлекс, и с большим удовольствием провожу здесь для вас тренировки. Я знаю, что подписчиков с каждым разом прибавляется и что вам нравятся занятия, и что вы дышите вместе со мной, потому что у меня не совсем обычные тренировки, это не просто дыхательные практики, а дыхание плюс сила. То есть мы с вами занимаемся со снарядами, с оборудованием, со спортивным, и поэтому тренировки должны приносить большую пользу. Те девушки, которые хотят постранить, постройнеют. Дышите правильно, верно, старайтесь Итак, напомню, какое у нас дыхание, дыхание 24, вдох на два счета, вдох-вдох, при вдохе мы надуваем животик, вдох на два счета, расслабляем его, через нос вдох и на четыре счета выдох через рот, как будто мы задуваем свечку или еще вот такое можно дыхание. Видите, дыхание прямо отсюда, да? Похоже на дыхание у в йоге. И самое главное, что на выдохе, на четыре счета, мы с вами подкручиваем таз так, чтобы копчик подкручиваем вовнутрь. И здесь как будто бы мы с вами застегиваем замочек. Выглядит это в связке вот так. Вдох на два счета, округляем живот и надуваем его. И на выдох. Вдох, вдох, место, где пупок, наша брюшинка, она вся работает. то есть все мышцы живота работают. Они работают, когда мы надуваем живот, и они работают, когда мы сокращаем все мышцы и в районе пупочного центра сокращаем все мышцы, и подвозим фактически пупок к спине. При этом спина у нас выпрямляется, уплощается. Я надеюсь, понятно. Всем понятно, как дышать. Покажите мне лапки. Всем ли понятно, как дышать? Как дыхание делать 24. Всем понятно? Дыхание 24. Вижу, народ присоединился. Хорошо. Угу. Еще подождем немного. Хорошо, хорошо. Еще. Меня слышно, я надеюсь. Слышно? Хорошо, сердечки вижу. Слышно, слышно, отлично, отлично. Связь сегодня хорошая. Настроение бодрое. Присоединяйтесь. Итак, дыхание 2, 4. Вдох на два счета и выдох на 4 через рот с подкручиванием нижнего отдела нашего тела, с подкручиванием таза, и сокращением мышц, которые находятся в, таз, в промежности. Обязательно! Вы должны сократить все сфинктеры. Ну что же, я включаю комментарии и начнем. Выключила комментарии. Итак, еще раз Наталья Модлина. Из своего онлайн-спортзала приветствую вас. Сейчас нам пригодятся палочки. Мы с вами будем делать разминку и ходить. Итак, берем палочки. Если у вас палки нет, возьмите, пожалуйста, полотенце или гольф, или носок, чтобы вам было удобно. Итак, начинаем. Поехали. Руки на грудь, приседаем и... Тянемся вверх, приседая, и раз, и два, три, четыре, раз, два, три, четыре, вперед, перед собой, раз, два, лопатки сводим, четыре, раз, два, три, четыре, вновь наверх, раз, два, три, четыре, раз. Два, три, четыре. Теперь за спину. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на грудь и на спину. Раз, два, три, приседаем. Четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Теперь плывем. Рука вперед, вперед. Раз, два, три. Мягкие такие колени. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Обратно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Палочки перед собой. Круговые движения вперед. Раз на грудь. Два лопатки. Лопатки работают. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Вниз, вниз и на себя. Раз. И два, как штангу. И лопатки свели. Четыре. Раз. Два. Три и четыре. Взяли по одной палочке. И разводим палочки в сторону. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В сторону на верхний скосок. Четыре. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. И раз. Два, три, четыре. Прекрасно. Поставили палочки. Теперь зафиксировали здесь вверх. И круговые движения тазом. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, 4. Хорошо. Теперь приседаем. Мягкие коленочки. И приседаем так, чтобы коленки не выходили за носок. Отводим таз. И садимся как будто бы на стульчик. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь палочки сложили. Проложили палочку. Одну вдоль спины, от макушки до хвостика. И также будем сейчас приседать так, чтобы палка касалась нас практически максимально. Начинаем. Таз отвели. И раз, два, три. Спинка ровная. Четыре. Раз, два, три, четыре. Вот, отлично. Хорошо. Палки поставили широко. Отводим ногу вверх назад. Раз, два, три, четыре. Круговые движения. Еще раз. Два. Три. Четыре. Вперед этой же ногой. Раз. Два. Три. Четыре. Выше колено. Раз. Два. Три. Четыре. Потоптались немного. И другой ногой. Раз. От себя. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вовнутрь. Раз. Коленочкой. Рисуем круг. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Теперь поднимаемся на носочках. И делаем перекат с пятки на носок. Еще. С пятки на носок, на носочках пристали, перекатились на пятку. Хорошо, теперь ноги, пятки вместе, носки врозь. И также перекатываемся с пятки на носок, опираемся на палки. Если у вас нету палок, то делайте без палок. Хорошо, и теперь носочки вовнутрь, врозь пятки. И так тоже покатаемся. На пятку, на носочек. На пятку, на носочек. И еще раз. Два, три, четыре. Отлично. Все, мы с вами готовы практически. Теперь палочки берем за спину. Еще одно подводящее упражнение сделаем. И приступим к дыхательным тренировкам. Итак, мы с вами сейчас берем и приседаем. И ходим из стороны в сторону. Нужно взять и надеть на ноги резинки. Так, резинки. У меня сейчас голубая резинка. Можно красную надеть на ступни. Синюю, так чтобы вы видели, как я буду ходить. Итак, палки за плечи. Присели. Спинку ровно держим. И ходим направо. И раз, два, три, четыре Влево. Раз, два. Спина ровно. Три, четыре. Раз, два, три. Четыре. В сторону. Раз, два, три, четыре. За лайки спасибо. Вижу сердечки. Круто. Я рада, что вам нравится. Ходим. Четыре. Кто хочет со мной поближе познакомиться, пожалуйста, Заходите в аккаунт НАТО Модлина и смотрите про мою жизнь. Там всякие новости в ближайшее время будут. Следите за новостями. И еще разочек. Раз, два, три, четыре. Ух, ух, горят. Ноги горят, палочки убираем пока. Восстанавливаем дыхание. Вдох и выдох. И еще вдох, выдох. И еще разочек вдох. И совсем установили дыхание. Дышим ровно. Хорошо. Про платочки не забывайте. Платочки должны быть всегда под рукой. Потому что работать носом придется. И нужно, чтобы нос был свободен. Итак. Сейчас мы с вами выполним упражнение палки за спиной. Палочки берем еще раз. Если у вас нет палок, в этом упражнении можно использовать полотенце. Свернуть его. Можно швабру взять. Итак, у нас с вами будет плие. Палочки за спиной. Плие, ступни 45 градусов. Встали, присели и начинаем дышать. На два счета вдох. И на выдохе мы с вами поднимаем руку вместе с палкой. Здесь опять вдох и здесь выдох. Поочередно меняем руки. Присели, дышим. В живот вдох, округлили животик, надули. На выдохе выдох, выдох, выдох, выдох, руку вверх. Чуть небольшой подъем, вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох. выдох. Вдох, живот. И теперь подкручиваем таз вовнутрь. Вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох. Таз подкрутили. Вдох, выдох, выдох, выдох, выдох. Вдох, хорошенько в животе. Еще по два. Таз. вдох раз два три четыре и еще вдох Фу. прекрасно смогли молодцы теперь мы с вами возьмем ну в принципе можем с палками сделать мы будем приседать и руки поднимать вверх отводим таз присели мягкие колени от груди, на выдохе приседаем глубже, отводим таз, подкручиваем копчик и руки вверх, поехали, широкий хват, начинаем вдох, живот надули, на выдохе руки вверх и присели, отвели таз, таз подкрутили, и еще вдох, вдох, живот надули, Выдох-выдох, таз отводим и подкручиваем. Вдох. Раз, два, три, четыре. Лопатки, плечи вниз. Опора на пятки. И еще четыре. Работает. Округлили живот, расслабили. На, присед, на приседе втягиваем, втягиваем. Вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох. Живот втянули. И еще два. Выдох, выдох, выдох, выдох. Последний раз. Прекрасно. Теперь встаем на колено. Пока с палками. На одно колено. На одно колено. И теперь мы будем делать повороты в сторону отведенного колена. Готовы? Дышим. Руки вперед. Вдох. Вдох. На два счета. Живот надули. И в сторону, противоположную от колена. Выдох. Опять. Вдох. Вращаемся, вращаемся, вращаемся. Тянем себя палкой. Выдох-выдох. Вернулись. Вдох. Подкручиваем таз. Вдох. Вернулись. Выдох. Вернулись. Вдох. На выдохе. Таз подкручиваем лопатки вниз. Вернулись. Вдох. Вдох. Таз подкрутили. Вернулись. Вдох. И еще четыре. Идем за плечом. Выдох, выдох, выдох. Таз подкрутили. Вдох. И еще два. И один. Прекрасно. Меняем ногу. Колено. Другое колено. Колено 90 градусов. Голень. Кому неудобно стоять коленом на жесткой поверхности, возьмите, пожалуйста, одеяло, полотенце, что-то мягкое. Или коврик закатайте несколько раз. Начинаем. Руки вперед. Начинаем дышать. Вдох. Живот надули. И на выдохе. Раз, два, три, четыре. Ровная спинка. Скручиваемся. Вернулись, вдох, на выдохе подкручиваем таз. Тянем, тянем, тянем, тянем за собой палочки. Вдох. Вдох. Сокращаем все мышцы брюшной стенки. Вдох-вдох. Вернулись, вдох. Таз подкручиваем. Вернулись. И еще три. И последний раз. Вдох. Раз, два, три, четыре. Лопатки вниз потянулись, потянулись, потянулись. Отлично. Молодцы. Теперь мы садимся с вами на мяч. Садимся на мяч. Палочки можно убрать. Садимся на мяч. Нам будет удобно, хорошо, мягенько, удобно. И теперь мы с вами будем соединять локти. Руки на уровне плеч. И будем локтями стремиться соединить их вместе. И ладошки тыльной стороной, боком. И... Локти на выдохе. Подкручиваем таз. Тут у нас мягкое сиденье, поэтому очень удобно будет подкрутить таз. И сжать пробежность. Итак, поставили руки, дышим. Вдох, живот надули. На выдохе. Ф -ф -ф -ф -ф -ф. Соединили руки. Развели руки. Вдох. Ф -ф -ф -ф -ф -ф. Таз подкрутили, лопатки вниз. Вдох, лопатки соединили. На выдохе. Ф -ф -ф -ф. Подкручиваем, подкручиваем, подкручиваем таз. Соединяем руки. Вернули. Вдох. Округлили живот. И еще пять раз. Таз за тазом следим. Вдох. На животик. Выдох, выдох, выдох. Таз подкрутили. Вернулись. Вдох. Раз, два, три, четыре. Соединили локти. Вернулись. Вдох. Сиденье. Руки в замок назад. И теперь мы будем с вами грудь раскрывать и руки поднимать за спиной. Надеюсь, что это видно. Сидим. Руки назад. Угу. И будем поднимать, раскрывая грудную клетку. Стремитесь, чтобы плечи были вниз направлены. И так дышим. На два счета носом. Вдох, надули животик. И на выдохе. Раз, два, три, четыре. Таз подкрутили, плечи вниз, лопатки свели. Вернулись в исходное. Вдох. Вернулись в исходное. Вдох. Выдох через рот. Выше, выше, выше, выше. Руки, лопатки вместе. Вдох. Еще Смотрим перед собой, вдох, на выдохе подкручиваем таз, выдох, выдох, выдох, выдох, лопатки сводим, плечи вниз, вернулись в исходное, вдох, подкрутили таз, вернулись, вдох, собрали весь центр, весь центр пупочной, вдох, еще три, Еще один отлично теперь мы с вами садимся по-турецки садимся по турецки и у нас будут обычные наклоны в сторону я сейчас экран чуть на себя пододену отлично так по-турецки садимся правую ногу, за правое колено руку вверх и на выдохе мы с вами будем тянуться вверх и чуть-чуть в сторону, чуть-чуть. Левая рука создает дополнительное напряжение для того, чтобы протянуть всю правую бочину. Держим руку вверх, дышим вдох на два счета, округлили живот и выдох. Тянемся, тянемся, тянемся. Вдох, можно смотреть на ладошку. Вдох. Округлили животик. Надули его. Выдох, выдох. Тянемся вверх, вверх, вверх. вверх. И чуть в сторону. Вдох. Вернулись в исходное. Вдох. Надули живот. Выдох, выдох, выдох, выдох, тянемся, тянемся, лопаткой помогает. Вдох. И еще два раза. И еще. Меняем. Правая рука, левое колено, левая рука вверх. Начинаем дышать. Вдох, в живот, надули животик. И выдох, выдох, подкручиваем, разжимаем да, сжимаем все сфинктеры, выдох, вернулись в исходное, вдох, вернулись в исходное, растягиваем, растягиваем, растягиваем всю бочинку, вдох, И еще четыре. Смотрим наверх, правая рука тоже работает, ребрами раскрываемся, ребра, ребра ребра, раскрываем, и последний, ребра, ребра работают ребра. Итак, теперь встаем в стол. Ладошки под плечами, колени под тазобедренными, встали стол. И теперь мы будем с вами отводить одновременно. Рука, нога отведена уже. Я в экран не умещаюсь, извините. Давайте я попробую так, что ли. Ага, отлично. Итак, ладошки, ноги, рука вперед и противоположная нога назад. На выдохе мы будем отводить в сторону. Руку и ногу. Дышим. Вдох. На выдохе. Раз, два, три, четыре. В Высходно вернулись. Животик округлили. Надули его. Выдох, выдох, выдох, выдох. Держимся. Смотрим в пол. Тянем, тянем носочком, носочком и в сторону. Вдох. Раз, два, три, четыре. Вдох. Еще три. И последний. Отлично. Меняем ногу. Другая нога. Поднято на носочек. Вытянули носком. Рука вперед. И дышим. Вдох. Живот на доле. Вдох. Животик. Животик работает. Вдох. Убочный центр. Лопатки. Лопатки в центр, выдох, выдох, выдох, выдох, спинка ровная, вдох, еще три, последний, супер. не поверите Итак, так встаем на локоть ножки вместе тут их не видно будет поэтому ноги вместе встаем боковую планочку рукой на выдохе будем стремиться под, под локоть под грудь под мышку готовы поехали встали в планочку всего пять раз на эту сторону и пять раз на другую Давайте дышим. Вдох в животе. На выдохе. Раз, два, три, четыре. Вернулись. Вдох. Вернулись. Вдох. Еще три. Сокращаем мышцы живота. Выдох, выдох, выдох, выдох. Еще Отлично. Супер. Молодцы. Теперь я перевернусь так, чтобы вам лицом быть. На другую сторону. Упор под плечом. Локоть под плечом. Ноги вместе. Одна на другую. Можно развести их, как вам будет удобно. Встаем и начинаем дышать. Вдох в живот. округлим его. И на выдох. Вдох, вдох. Еще три. Еще. Все. Супер. О, я тоже устала. Тоже под градом. О, как получается у вас? Скажите, пожалуйста, справляетесь. Молодцы, молодцы. Все супер. Теперь мы с вами будем лежать и передавать мяч из ног в руки. Берем мяч, ложимся. На выдохе мяч отвели высоко над головой. Ноги опустили, вытянули. И сейчас на выдохе мы с вами будем передавать мяч в ноги. Раз. И задерживая дыхание. Возвращаться в исходную. Здесь будет у нас вдох. На выдохе передача мяча. Возвращаемся в исходную. Здесь вдох. Итак, восемь раз. Начинаем. Дышим. Вдох. Живот надули. На выдохе. Передали. Не дышим. Опустились. Вдох. Теперь. Опустились. Вдох. Опустились. Вдох. И еще три. до. Отлично. Теперь у нас будет подкручивание таза. Мячик зажимаем между бедер. Не между коленом, а между бедер. И будем подкручивать таз. На выдохе копчик будем подкручивать застегивая замочек. Сделаем пять раз просто подкручивание и Раз задержкой на 4 счета. Начинаем. Ручки вдоль тела. Практически отдыхаем, дышим вдох, живот надули. И на выдохе копчик поднимаем, спина плоская. Подняли, держим и сжимаем мячик. Опускаемся. Вдох, на два счета. И на выдох, на 4. Раз, два, три, четыре. Сжимаем мячик. Опускаемся, вдох, надули, животик. И сильно-сильно-сильно мышцы у нас все сокращаются, поднимается копчик, и ноги помогают в этом. И еще. Сколько там? Четыре раза. Давайте. И еще два. задержкой будет. Вдох, надули животик, выдох, выдох, выдох, выдох. Поджали все, сжали. Промежность держим. Раз, два, три, четыре. Опускаемся, расслабляемся. Вдох животом. И выдох. Подъем таза. Жмем. Раз, два, три, четыре. Отпускаемся, опускаемся. Расслабляемся. Вдох на два. Держим. Раз, два, три, четыре. Опускаемся. Еще пару раз. Вдох. Тонули живот. Подтянули, потянули, подтянули ягодицы. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Расслабились. Вдох. Выдох. До конца сократили все мышцы. Брюшины. Все, все, все. Держим. Три, четыре. И опустили. Все. Все супер. Потягушки, потягушки. Растягиваемся. Пятки вниз, ладошки вверх, подбородок груди, поясница к коврику и растягиваемся. Прекрасно тянемся, тянемся, тянемся. К сожалению, формат вот этого видео не позволяет увидеть меня полностью. Ну, я надеюсь, что вы понимаете, что делать. Хорошо. Теперь носочки вытянули. Носочки вытянули. И также растягиваемся от центра. Поясница в коврик. Подбородок в груди. И руки тянутся от центра ноги. Живот расслаблен. Отлично. Потянулись. Хорошо. Беремся за обе коленочки. И покачаемся из стороны в сторону. Голова лежит на полу. Шея не двигается, шея двигается вместе только с корпусом и с головой, из стороны в сторону, поближе к себе прижать. Ножки, коленочки, колени поближе к себе прижать. И фактически на крестце, на спинке мы с вами отдыхаем. Хорошо, а теперь вперед-назад, покачаемся вперед-назад. Еще разочек и садимся, уселись, поднимаемся аккуратно, раскручиваемся. Здесь небольшая растяжка. Рука вверх, тянем и потянули в сторону раз, в другую сторону за кисть вверх и в сторону два. Хорошо, руки перед собой, спину скруглили, три, таз подтянули, подвернули копчик, руки за спину в замок, таз вперед, плечи вниз, шея, лопатки свели, угу. четыре, хорошо, опускаемся, еще талии немного подвигаем. Отличненько. Три, четыре. В другую. Спокойно. Спокойно, спокойно. Хорошо. Немного приседали, Мягкие коленочки. Восстанавливаем дыхание. Немного идем. Перейдем на носочках. На носочках. В сторону. И вовнутрь. Тело расслаблено. На носочках идем, идем, идем, идем, идем. На пятках. Отлично. Теперь пообнимаем себя и постучим по спине, по лопаткам. Отлично. Трясли руками. Руки как плети И отдых через час или полтора можно обедать можно есть но вы должны знать что до тренировки за полтора часа желательно не то чтобы желательно а вообще запрещено есть можно пить воду и все а еду принимать за полтора часа до тренировки нельзя. я включаю сейчас комментарии мы с вами закончили. Скажите, пожалуйста, какие у вас вопросы есть. Если есть вопросы, задайте мне их, пожалуйста. Может быть, что-то не получается. Я готова э, ваше э, дыхание, как вы правильно делаете или неправильно, принять у себя в почте. Пожалуйста, у меня телефон написан в моем аккаунте в Инстаграм. Э, Мой аккаунт называется собачка Ната Модлина. И вы попадаете ко мне в аккаунт, там у меня есть телефон и в WhatsApp. Вы вполне можете сбросить мне видео с изображением того, как вы дышите. Потому что это важно на самом деле, как у вас работает живот, как вы дышите носом, ртом и так далее. Даже вопрос не в качестве выполнения упражнений, а именно в дыхании, чтобы дыхание было правильное. И поэтому вы можете, проблема с дыханием, не всегда понимаю, как дышать. Еще раз. Объясняю еще раз. Вдох носом. Вдох. Просто, просто вдох. При этом мы наполняем живот воздухом. Расслабляем живот. Брюшное дыхание. Если у вас брюшное дыхание не получается, у вас можно сделать такое упражнение. Вы встаете к стенке. Вот, например, здесь у меня стенка. Да? Вот я стою около стенки. Я прижимаюсь. И теперь я начинаю делать выдох. Выдох. И моя спина обязательно должна прикоснуться к стенке. Вот этот вот прогиб мой должен обязательно к стенке. Получится вот так вот. Видите? Около стенки это гораздо понятнее, потому что там будет подкручиваться копчик, и э, поясница будет притягиваться к стене. Так, очень понравилось, хорошо, я рада. Тяжело дышать. Вот смотрите, это самое простое дыхание, на самом деле, 24. Оно усложнено просто упражнениями. Если у вас вам тяжело, например, делать упражнение, скажем, вот там рука-нога, да? Это не простое упражнение, это правда. Тогда вы сделаете половину этого упражнения. Вы стоите на коленях, руку раз, отводите. То есть сократите для своего тела сложность упражнения так, чтобы вы делали туда, куда пускает тело. Скручивание, очень аккуратно скручивание, потому что спина, ну практически у всех, знаете, имеет свои особенности, честно говоря. И с возрастом она не крепчает. Вот, и поэтому скручивание должно быть очень аккуратное, куда только пускает тело. Чувствуете, что больше не надо. Все аккуратно. Главное в этом во всем ⁇ дыхание. Дыхание, вот, вернее, эти упражнения, они позволяют задействовать. Все внутренние органы, вернее, все внутренние мышцы, которые находятся, это поперечные мышцы живота, это прямая мышцы живота, косые мышцы, да, и внутренние мышцы, которые у нас есть в сфинктерах. Вот если задействовать весь этот комплекс, то тогда у нас получается, что у нас мышцы здесь постоянно работают, и весь висцеральный жир, который здесь у нас накапливается периодически, он начинает таять. И вот эти упражнения силовые, они помогают, например, скрутка, мы здесь помогаем дожать вот этот вот пупочный центр косыми мышцами, да, чтобы у нас здесь загорелось, чтобы у нас здесь жгло все. И потом 2-4 – это упражнение, которое нужно делать всегда в напряжении. Не просто, например, там расслабился прямо и все. Расслабляемся на вдохе, на округлении живота, на выдувании, что ли, брюшка, да на надувании вот этой части, просто мы здесь расслабляем вдох и выдох, вдох и выдох, следите, чтобы у вас плечи не поднимались, грудное дыхание, вот видите, грудное дыхание, а дыхание животом, отпустите живот, отпустите его, плечи на месте, грудь на месте, вы пробуйте, тренируйтесь, все получится, честно, это не так сложно, правда, и потом, зато будет хороший очень результат. Я рада была с вами заниматься. Еще раз напомню про видео. Подписывайтесь на мой аккаунт. У нас сейчас там готовится очень интересная программа. Она называться будет «Детокс». Я весна. Детокс-программа с очень хорошим нутрациологом. Просто талантливым нутрациологом, который разрабатывает программы. И мы дополняем это вот такими занятиями. А наша новая детокс-программа будет называться «Я весна, выходим в свет». Карантин закончится когда-нибудь. И мы будем выходить в свет стройными, очищенными, красивыми. И начнется после Пасхи, прямо в ближайшие дни. Поэтому подписывайтесь, следите за информацией. Я буду очень рада вас видеть в подписчиках. До встречи! Следующая у нас а, тренировка в понедельник в 11 Москвы. Приходите, будут новые упражнения. Всем пока! Здоровья всем! До свидания!